Казанский федеральный университет провел день открытых дверей для арабских студентов. Ознакомил абитуриентов со структурой университета советник при ректорате по международной деятельности Ленар Латыпов. Во время прямого эфира абитуриенты задавали вопросы. Подключиться к трансляции ребята могут из любой точки мира. Трансляции проходят на площадке Microsoft Teams, а также на YouTube-канале УнивертВ. Лилия Баталова, УнивертНьюс.